Ребят, я хотела вам сказать, во-первых, огромная вам всем благодарность, потому что с каждым новым ретритом я все глубже и глубже распаковываю саму себя. И с каждым, с каждым ретритом вы становитесь все глубже и глубже. Прям вот вы с такими осознаниями приезжаете, вы мне даете столько информации, столько даете возможностей для, для новых раскрытий, для нового потенциала, что, конечно, это вам всем огромное-огромное спасибо. Я бы, конечно, хотела сейчас каждому сказать свое, то, что я увидела, что я.. Это не, это не есть истина. Это есть только мое видение. Хотите, его принимайте, хотите не принимайте. Это уже на ваше усмотрение. И, конечно же, если потом вы мне дадите обратную связь, и мне будет это очень приятно. Надеж. не хочу. Обратную связь не хочешь? На камеру не хочу. Все. Обратную связь надо. Обратную связь хочешь? Хочу. А, смотри, у тебя вообще есть все. Есть весь потенциал. Ты им не пользуешься, потому что у тебя не всегда тебе хочется идти туда, где ты поставила, закрыла дверь. Ты считаешь, что если ты эту дверь закрыла, то там уже нет ничего интересного. Но вспомни, как играют дети. Что делают дети? Периодически выбирают игрушки в другую комнату, и потом, когда они достают старые игрушки, ребенка не видно какое-то время. Очень длительное. Поэтому посмотри, то, что ты решила для себя, что это уже не твое, что это тебе не нужно, что это тебе не интересно, пересмотри еще раз. Вспомни, как тебя это заводило, вспомни, как это сейчас будет в твоем осознанном состоянии. Каково оно будет для тебя. Спасибо тебе большое. Тебе. я тебе хочу сказать огромное спасибо что ты вообще был здесь но ты у тебя не то что сомнения в тебе в себе а ты пока не почувствуешь свою силу ты так и будешь таскать всю семью за собой пока ты сам не увидишь то что есть в тебе все вокруг тебя будут находиться в таком же подвешенном состоянии. Вся твоя семья очень четко зависима от тебя. И ты это прекрасно знаешь. И пока ты, их, ты эту зависимость не отцепишь от самого себя, ты будешь постоянно ходить в том, что я что-то должен, в том, что я что-то не додал, в том, что я что-то не доделал. И потом первый шаг для самого себя ⁇ это сепарироваться от всех. Но это не значит, что уехать, съехать, переехать. А именно дать возможность каждому члену твоей семьи, каждому близкому человеку, который тебя окружает, быть самим собой. И тогда ты <связать> без всяких крючков сможешь прийти к себе. Крис, я тебя очень люблю. <связать> И... Я тебе уже все сказала, но повторю еще раз, никогда не цепляйся за тот мир, за ту плотность, которая вообще не твоя. Ты находишься в других вибрациях, в другом пространстве, и когда ты себя хочешь почувствовать, вот я такая же, нет, ты не такая же, не надо себе пиздеть. очень огромное напряжение. Вот это вот напряжение тебе никто, никакая ситуация не может дать, никакой человек, никакие действия, никакие впечатления. То, что ты вот сейчас находишься в таком состоянии, это только ты себя в него привел. И только ты себя можешь из него вывести. А чтобы его из себя вывести, не надо ковырять в детство, не надо входить в какие-то гипнозы и думать, с какого же момента это все началось. Просто берешь и расслабляешься, при... Ребят, просто, когда вам что-то нужно, ни на что не смотрите, а просто приходите к самому себе и говорите, зачем мне это? Зачем мне быть вот в каком-то сжатом состоянии? Зачем мне нужно быть постоянно в каком-то э, каком негативе, где-то в какой-то агрессии? А кто-то себя постоянно приводит в состояние искусственной благости. Уберите все это. Все, что есть истинное, в первую очередь, это ты. Другой истинности у нас нет. Все начинается только с тебя. И как только ты расслабишься, как только ты поймешь, что ты хочешь, что тебе, от чего тебе просто прет, иди в это. Убирай все-все страхи. Вот нет страхов. Это все только наши мысли. Нужны они тебе или нет. Вчера мы в бане сказали, что как избавиться от мыслей. Да? Мужчин проще всего. Энергия. Спускаем. И все. Леха, ну теперь давай тебе. Я, конечно же, тебе благодарна. Ты просто скрасил весь наш ретрит своими иголками, как минимум. Своим позитивом. И тебе вся вселенная показывает, как можно просто на раз-два менять все, что ты хочешь. Но ты постоянно идешь за чужими желаниями. Ты все время хочешь быть хорошим для кого-то. Ты никогда не будешь хорошим для кого-то, пока не станешь охотительным для себя. Все, что бы ты ни делал, все, что бы тебе сейчас не сказали, ну давай вот это, ну давай вот то. Если ты чувствуешь, что ты идешь в старое, то это ты не чувствуешь, ты идешь в старое. Если ты хочешь идти в новое, то просто иди. Все, что нужно, все, что твое из старого, из прошлого, еще из какой-то жизни, оно всегда будет с тобой. Все, что не твое, оно отвалится, как в новой жизни, а в старое оно просто тебя как болото засосет. Сейчас все решения принимаешь только ты. Больше их никто не может. И все, что с тобой сейчас случится, это только твой результат, твоего сейчас. Я тоже тебя благодарю. Цель была узнать себя. Узнал, охуел. двигаемся дальше. И всем тоже спасибо большое. Как классно. Я доволен, очень доволен. Тебе я благодарность. Чуть я очень обрел очертания мужского полового органа. Ну что, Сергей, артист наш большой сцены. Соловей. Да, вчера был у тебя великолепный концерт, но мне очень понравилось. То, что тебе кто-то говорит, это всегда будет кто-то говорить. На том у нас есть род и речь, чтобы все время про кого-то что-то говорить. И чаще всего тебе люди будут говорить что-то нелицеприятное. Ну так мы устроены. Потому что когда мы говорим что-то человеку хорошее в неосознанном состоянии, то это говорит всегда о том, что мы его поднимаем выше себя. А нам не хочется его ставить выше себя. Нам всегда хочется, чтобы я был выше. Поэтому никогда не обращай внимания, когда тебе кто-то говорит, Но ну, цель у тебя должна быть намечена. Вот в твоем случае это просто пошаговое. Пошаговые действия, которые тебе просто необходимы. И никогда не думай. То есть я, конечно, говорю, что мы должны думать, мечтать, это здорово. Но если ты мечтаешь о том, что ты будешь дома сидеть, а к тебе постучится какой-то продюсер, тебе вся Вселенная показала, это не так. Пока ты не сделаешь действия, все вокруг тебя не поменяется. Пока ты себя обманываешь, Смотри, как тебе сразу же, Вселенная, пока ты себя обманываешь, к тебе также будут с обманом, ты себя обманываешь, что вот, ну вот, вот я буду петь, а мимо будет проходить продюсер. Сколько лет ты себя обманываешь, вот она прошла мимо продюсера, она прошла мимо, как ты и хотел. Какой там продюсер? Там же, ну, по-честному, к самому себе, пока ты не откроешь честность в самом себе. Тебе мир также будет, он не повернется к тебе. Он будет, все будет про это же, все будет про то же. Поэтому пошагово, мелкими шажочками вперед. Ну, вчера был сделан мелким, но шажочек. Отлично, да, верно. Розочка. Ты такая нежность была, у тебя такая нежная энергия ты прям всех так смягчала отпусти всех кого ты посадила к себе на плечи пойми что они самостоятельны не поддерживай никого в слабости не надо их делать слабыми когда у них есть сила иди к самой себе у тебя жизнь только сейчас начинается как бы это смешно не было но все, что было там, это был просто разогрев. Просто разогрев самой себя. Мы с вами поговорили про то, как работают наши клетки. Мы с вами поговорили, как мы можем менять время. Мы с вами поговорили, вы знаете, как даже не менять, но хотя бы приостановить свое время. Вы это точно знаете. У вас есть эти знания. И сейчас они будут у вас раскрываться и раскрываться. У тебя сейчас только начинается. Поворачиваемся к себе, начинаем себя любить, благодарить и делать те вещи, которых ты никогда не делала, когда ты всегда неслась зачем-то, потому что нужно было всегда для кого-то заработать, всегда для кого-то сделать. Больше этого нет в твоей жизни. Сейчас нужно только для себя. И как только ты начнешь делать для себя, для тебя начнут делать все окружение. Поэтому расслабляемся, делимся. Да. Это же был Вообще. Да. Сергей, я тебя благодарю, что вы приехали снова с Ольгой на ретрит. Я, конечно, очень хочу, чтобы вы дальше ездили. И я... У вас нет каких-то затыков? У вас нет каких чего-то такого, чтобы что-то было неразрешено. У вас сейчас тот момент жизни, когда вы должны просто кайфовать. Просто ездите кайфовать. Дети выросли. Уже там дети, внуки. Нет такого, что нужно обязательно что-то сделать дома. Вот просто у вас сейчас тот момент, когда вы просто начинаете жить друг для друга. Вот по новой, снова, как с чистого листа. Где-то с, с кем-то встречаетесь, куда-то ездите, где-то отдыхаете. Неважно, просто вдвоем наслаждаетесь друг другом. Чем больше вы будете наслаждаться друг другом, тем больше вы будете себе позволять это время, и неважно, сколько это будет. Пока вы не устанете друг от друга, пока вы не устанете от этой жизни, она у вас будет всегда. Неважно, сколько это продлится, еще 30 лет или 300 лет. Просто в наслаждении. И, конечно же, я вас жду на следующий ретрит. Спасибо вам огромное. Саша. Yeah. Во-первых, я благодарю, что вы приехали вновь. Саша, я думаю, что ты понял, что в тебе есть то, чего ты, может быть, сам не то, что боишься, а тебе вот лей к себе прийти, вот это вот какая-то вот, такое. как кот такой Марты. С кем все хорошо, мне не надо. Как только ты себя раскроешь, как только ты выпустишь, что значит раскрыть себя, это же не потому, не, не чтобы там ты какие-то звезду с неба достал. Это просто прийти к самому себе. Прийти к самому себе – это открыть себя, открыть того мужика, который есть в тебе. Как только ты его распакуешь, ты будешь главным. И твоя женщина очень спокойно будет идти за тобой. Все вот эти вот ее коллаборации с ее телом, это происходили не для нее. Это происходили все для тебя. А она не может жить в этом теле вот в таком состоянии. Потому что она себя четко поставила за тебя. А ты все время как бы, ну давай рядышком, ну давай вперед, я тебя пропущу. Нет, не надо ее вперед пропускать. Она спокойно за тобой там будет семенить и давать тебе ту энергию, чтобы у тебя все было. Только через ее энергию к тебе потечет денежный поток. Только через ее энергию ты раскроешься как мужчина. И чтобы это было, чтобы эта энергия была всегда с тобой, ты ее должен наберегать просто огромной скалой. Ты должен стать этой скалой. Ты должен вытащить все из себя, что у тебя есть. Тогда у вас не будет, не, не, не надо, конечно же, разъезжаться. Не надо уезжать, не нужно еще, делать. но нужно вытащить из себя то, что есть. Вы не просто так вместе. Не чтобы там провести несколько лет. Переходите на следующий уровень себя. Вы знаете, на какой. Не надо никаких страхов. Вы уже готовы к следующему. И тебе, конечно же, хочу сказать, не бойся ничего. Иди вперед. И то, что с тобой происходило, это не для тебя было. То, что было с твоим телом. Это был звонок для Саши. И как только вы научитесь читать друг друга, как только вы научитесь говорить друг другу даже самые неприятные вещи, но то, что у вас в душе не могли быть неприятных вещей, которые души наболели. Если только что-то появляется, берете и говорите, неважно, чего это касается. Это касается отношений, это касается работы, это касается секса, это касается детей. Все вытаскиваете и проговаривайте. Почему я это не хочу? Залезайте туда, почему не хотите? Почему так случилось, что не хочу? Почему не хотите продолжения себя? Что ограничено? Почему вы, вы не настолько наполнены, чтобы идти в следующего себя? Что вас не может наполнить? Где у вас этот затык? Почему такое случилось? Все это убираете, просто как только вы начинаете по-честному говорить друг с другом, у вас не будет больше никаких ограничений. Ну, что, моя дорогая, тебе сказать, ты, в принципе, и так все знаешь, мы с тобой много об этом говорили, тебе нужно вычистить, вычистить, поднести у себя дома, не надо никому помогать, ты не помогатор, ты просто женщина для самой себя. Как только ты начнешь помогать, а я вот это могу, а он же вот такой, а это же вот то, ты в себе закрываешь то, что в тебе есть. Поэтому тебя распирает, поэтому тебя распирает на горах, поэтому тебя раз, в горах вернее, поэтому тебя распирают на дольмены, поэтому тебя распирает с людьми, которые открытые и чисты. Потому что ты как пружина сначала сжала это, а потом на тебя, я тебя люблю, весь мир. Да это мужчина. Позволь свою жизнь зайти твоему мужчине. Не надо вокруг себя иметь детей, тем более тех, которых ты не рожала. И которым далеко за 30. Пусть они идут сами. Пусть они э, охраняют дом, который стоит один, один, одинокий. Пусть они займутся тем делом, которым они могут заняться. Пусти в свою постель другого, пусти своего мужчину. И тогда у тебя ты раскроешься полностью. Зачем тебе? Зачем тебе дети 40 лет? А если они не хотят взрослеть, ну это тоже их путь. Это не хорошо, не плохо. Такие да. тоже нужны. И есть мамочки, которые с огромным удовольствием встретят такого Да. Я прям благодарна, Свет. И первым делом, конечно же, сделаю генеральную уборку светлое. А вторым делом, конечно же, будем искать вторую половинку, кого пустить Не надо ее искать, она уже рядом с тобой. Вот. И хочется тебе такой свою обратную связь дать. Конечно, каждое твое слово, оно полностью, с моим мировоззрением, вот на все, наверное, 101% откликается и чувствование, и видение мира. И хочется немножко такую обратную связь по ретриту, потому что здесь происходило. Но честно, я так понимаю, что мы все сжали время, групповое такое, что мы в эти пять дней вместили просто целый мир, целую жизнь. Было столько практик, которые образовались вот в этом кругу людей, да, насколько у каждого этот потенциал огромен и йоги, и иголки. Ну, в общем, все было за пять дней умещено так, как, как будто ну, наверное, на другом ретрите пару недель, может то и больше. И на самом деле это настолько ценно, что это не вода, а ценное вот это знание, которое ты в нас сложила Это прям распаковываться, видимо, как раз и будем потом долго. Ну прям большая благодарность за то, что ты делишься, за то, что ты открыта, за то, что ты несешь в мир, в нас, за то, что мы это осознаем, идем к себе, и самое главное, вообще самый большой мой инсайт, вот прям, когда я поняла, когда открываться начали мои возможности, вот эти расширения, видение мира, это когда три года назад я поставила точку, да, в отношениях, и я выбрала себя. Я пошла за собой, и с того момента я поняла, что все это время я себя предавала, я была нечестна с собой, что перешагивала через себя, и самое ценное, наверное, это выбрать себя и больше никогда не предавать, идти за своим чувством мира. Так что благодарю, благодарю каждого, вы каждой прекрасен, настолько уникальные души, потому что не видишь людей, мы только с Кристиной проговорили, что ты видишь не человека, а ты видишь глубину, ты видишь каждую душу, насколько она уникальна, прекрасна, насколько здесь у всех потенциалов, насколько все крутые. Благодарю, что ты нас всех собрала, это такое единое поле поддержки, единения, семьи. Вот, много договорила. Благодарю огромное, Сырочка, очень тебя люблю. Прям рада, что ты есть. Благодарю. Ну что, мы подбираемся к нашей кошке? <свёздные> <свёздные> <свёздные> Я благодарю тебя, что ты есть на нашем ретрите, Что ты открылась с первых же дней, даже сама этого не замечая. С первого дня, когда ты начала в сторонке плакать, все уже было понятно, зачем ты здесь. Я надеюсь, что ты очень очень это все перепрожила, распаковалась, и я хочу тебе сказать, что никого не слушай Ты у тебя, у тебя можно сказать, вот только вот все-все началось. Ты у тебя настолько вот это вот, ты подошла только к черте старт. И вот то, что там вот в раздевалке, когда тебя одевали и говорили какие-то напорственные слова, говорили, что я там твой мужчина, я твой тренер, я твой друг, забей. У тебя все только начинается. Все самое настоящее будет только сейчас. Поэтому вот если что-то есть там, и ты боишься это отпускать, вообще не бойся. Твое всегда оно будет с тобой. Твой мужчина никуда не уйдет. Но это не твой мужчина, с которым ты сейчас. Можешь с ним быть. Я не про это говорю. Но когда у тебя встретится твой мужчина, тогда ты будешь летать. Ты и так у нас порхаешь тут весь ретрит. Не бойся идти к себе, потому что твое, оно вот просто все еще все спереди. Олечка. Я благодарю, что ты у нас приехала из так далека. Мы с тобой видимся... Ну, как минимум второй раз, так, живой, ты живой второй раз. Ты очень сильно изменилась. Ты прям вообще абсолютно другой человек. Это даже не внешности касается, но внешности, конечно, тоже. Ты внутри, у тебя такая гармония, такая нежность и любовь сейчас раскрыты. И, конечно же, это нужно не просто сохранить, не нужно ничего сохранять, а к этому нужно идти. Просто вот углубляйся. Конечно же, не убирай социум. То есть, если ты видишь в социуме, что вам что-то мешает, с твоим мужчиной, не бойся ему это говорить. На первых этапах нужно сепарировать тех людей, которые вам не нужны, чтобы в дальнейшем уже не было никаких загвоздок и проблем. Какая у тебя семья будет, ты это все увидела. Она действительно будет такая. Не факт, что у елочки возможно у пальмы, но тем не менее. Я очень благодарна, что ты приехала и просто иди вот к себе, вот к своей женственности. Просто видно, как у тебя на сегодняшний день дойдет твои яйца, отсыхают, потому что ты <сíck> отвалились. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> благодарю тебя. Я тебя благодарю. Я не mm -hmm. знаю, будет у нас возможность дать обратный ответ? Это сейчас можно ответить. Да, я, я благодарю тебя, благодарю всю группу, скажем так, единомышленников каждого, да потому что у меня не было каких-то ожиданий. Я ехала именно побыть в своем поле и побыть в кругу единомышленников, именно раствориться и насладиться. И это на самом деле так и произошло. Я получила огромное удовольствие. Каждый день он был настолько насыщен. Я благодарю Алексея за его игру, я благодарю Ир за игру и за то, что мы стали на гвоздях. Кристину за то, что мы сделала два раза на расстановку. И дни пролетели настолько быстро и насыщенно. И погода нам благоволила, такие чудесные дни, потому что я делала до дождь, после нас дождь, а мы вот каким то таким куполом, что Вселенная о нас заботится, чтобы мы насладились. Вот. И поэтому я надеюсь, с каждым еще раз встретиться, в следующий раз обязательно. Благодарить, благодарить, благодарить. Ребята, кто хочет сказать, можете сказать. Выше вечности, да, может это вот какие-то капельки вечности. И ретрит прошел. Ну, и... ну как прошел, я проседаю, как я сейчас говорю. А то, что ты на пустое отдала, будем расслабляться. Спасибо большое. Спасибо тебе. Да. А, ну я ехала, я знала зачем действительно хотелось к единомышленникам, потому что мне сложновато а, в последнее время. И здесь я понимала, что я смогу расслабиться. Да, в твоем роде очень комфортно. А, и знаешь, что мне нравится? Нет вот этих заезженных фраз, чего-то задуманного, надуманного. Вот то, о чем ты говоришь, что я никогда не готовлюсь. И для меня всегда очень важна вот эта искренность внутренняя. И я, когда тебя слушаю я тебе верю, вот я понимаю, что я вижу, откуда это идет. И для меня это очень важно. И когда я вижу, как верить, ну, меняет на всех, ну, я тогда боюсь очень. Я благодарю тебя за то, что ты вот не боишься этого, что тебе вот реально похер, что бы ты подумать, нравится, не нравится, еще что-то. Потому что, ребят... Та информация, которая теория, это одно, когда это практика и когда человек это вот просто выносит в поле и говорит, берите, это абсолютно такое. Я тебя очень благодарю, что ты настолько щедрая. Спасибо. Очень интересно, мне понравилось вообще твой подход такой и очень много таких передач, которые идут от сердца к сердцу. которые слухом сколько-то воспринимается вот и один из основных таких моментов, которые я вынес из э, ретрита, это вот э, когда ты только уже приблизишься или соединишься сам с собой вот это основной момент, который уже и на самом деле можно как-то называть автономией какой-то вот поэтому остальные все вещи начиная питание всех этих ну это как бы в той степени очень. Как ты сам себя за руку не возьмешь, ты вот этого не почувствуешь. Но, ну, Буду копать в этом направлении. Так что благодарю тебя очень. Всех ребят благодарю и кто уехал уже, приятно и желаю от души, чтобы у всех все сложилось так, как они благоприятны для каждого. Я хочу сказать, извиняюсь, Ну, конечно. Светлана, во-первых, я хочу свою благодарность, очень большую грусть, очень большую просто. Потому что я уже говорила тебе, что полгода назад, когда я отрежу первое видео с тобой, я прям сразу влюбилась. Я поняла, что это мое, что как душа туда тянет. И интуиция ну, интунице четко сработала. Я вот тогда знала, что я буду с тобой когда-то вместе. А, и я одна из первых заявку отправила, и ты мне первую в этот чат И я почему-то говорю, девчонки, слушайте интуицию, когда внутри вот знаешь, ну это правильное верное решение. Я приехала, вы помните, потеряшка, я вообще себя потеряла, я не знала куда идти, надо мной посмеялись, что ли? Да никто не смеялся. Вот, куда мне нужно идти. Спасибо тебе огромное. Я очень счастлива, что я тебя встретила. Еще я хочу сказать благодарность большую-большую, огромную всем ребятам. Я вообще не понимала, что тут столько людей с одним мышлением могут встретиться. Для меня это просто чудо. Стабильность такая, как сидела и сидела. Какая молодец. Я не знала, что Сергей так парит. Классно. какие-то таланты есть. Ирина про нее вообще говорить даже не надо. Она, во-первых, светится, как солнце. Во-вторых, это игра. Вроде бы игра, а такой глубокий смысл. Я столько из нее взяла. Спасибо тебе большое. А гвоздик? Что ты со мной сделала? Я прям преобразилась в миг после гвоздей, после такой боли. Сына, на ты, вот в тебе чувствуется вот какая-то мощь встать. Вот иногда боишься к тебе подойти даже. Но в основном это вообще не хочется. Владимира я увидела очень добрый мужчина. Очень добрый. Потому что когда нашли вор, он предложил сумочку понести. Я, как всегда, женщина не смогла себе от детей отказалась. В следующий раз я соглашусь. <свес> а я тебе предмотал, что жена с сидит, а ну, как и я буду делать. <свес> <свес> я, устала. Это нехорошая энергия, конечно, я больше не буду ее вот. в следующий раз, потому что, может, все. следующий <свес> раз Алексей, это вообще нечто в моей жизни, <свес> потому что прям вот эти сильные руки на спине, после них, вот после ну, какой-то... Умиротворяющих, обволакивающих такой вот да, да, и гвозди с такой, и эти иголочки не страшные вообще. Ну, хотя чувствовалось, но сколько слов до этого и после этого сказано. <смех> Это вообще не сравним с твоим лицом, поэтому я не в тебя. Эта пара вообще мне напомнила меня полностью. Мир, дружба, желание. Молодцы, так и держите, так и живите спокойно, радостно. Молодцы, а эти ребята, ну прям вот у них из глаз солнце. Правда, такие молодцы. Я вот прям счастья желаю. И молодцы, что они первый раз приехали. Я тоже, что они второй раз приехали. А вы уже третьи. А, они? Уже Ой, моя. Такая солнца. Вообще, блин. Грация, женственность, Все у нее. За вот помощью мужчин, мужчин забегает, завлекать, завлекать, достойных, твердых, хороших, щедрых. Я тебе это желаю. А итальяна наша, это вообще... Я прям про нее мог много-много говорить. Но вот эта ее стать такая вот, она худворенность, как она на гвоздях стояла. Я думала, она вообще не в этом мире. А ее стабильность Утром 6 да. шесть пошла на юг. О, Господи, мне об этом только мечтать давно учиться. Спасибо, Ольга, тебе большое за то, что ты была рядом. И рядом, Ольга, Ирина, Ириночка. Оля, спасибо большое. Спасибо. Я всем благодарна. Сергей, дуй про него. она сказала, что в следующий раз сутками меня загружились. Нет. То, что ты много говорил, Немножко раздражала, но я понимала, что это я, это во мне, ты, это я, это я четко поняла. А, но как ты преобразился, и какой бы у тебя сильный голос, это ну, вот эти вот ля-ля-ля больше не надо разговаривать Всем, ребятки, большое спасибо. Я так рада, все преобразились, все такие лица прям стали. И я тоже. <связать> <связать> Спасибо вам всем. Ну что, на гвоздях меня не поставили. В <связать> игру меня не пригласили. Саш так и не сделали. <связать> ну что я могу сказать? Я рвался от ретрит. Я очень хотел. Еще даже где-то с где знаете, июля месяца. Я готовился, готовился. Наконец-то я сюда попал. Я не знал, что я ожидал. Но я здесь понял, получил, что жить мы можем долго. И не 150 лет, как я думал, и не 300, и не 1000, а больше. И мы можем менять свои клетки. И здесь, хоть и вроде непонятно так и практики и Света говорила, мы не пробовали, не практиковали, хотя практиковали чуть-чуть. Но в дальнейшем я буду это делать, вот, лежать, пробовать себя с клетками, потом со звуком работать. Тонкие вибрации. Ну и, естественно, в этом мирском мире тоже мне дали большое напутствие, маленькие шажочки делать, и дальше все приложится. А вы все, я не знаю, как вчера получилось, мне удалось, наверное, кому-то угодить, какими-то песнями, как-то в тему, особенно шаланды последние Удивительно. А мне полигон понравился. Я люблю, я все... вот. ага, ага. ну что могу сказать ага. ну, я сравниваю с прошлым битридом, который у меня был здесь же, в Сочи в Агамесе. Не и земля там просто сарай, а это нравится. Но вот честное слово и удивительно вот то, что у меня когда я в прошлый раз заходил на сухие дни мне было очень тяжело Извиняюсь, конечно, за то, что я сейчас это дело вот, подниму. Мне было тяжело, вот, выводить из себя. А в этот раз, как трое суток, даже в туалет не ходил. раз так легко. после пустослей, у меня все прочистилось. И как будто вот, вот на дольменах вот, все, все изменилось. И сейчас я просто уверен, у меня уверенности прибавилось в том, что я действительно, на правильном пути, что я действительно попал именно в ту струю, куда нужно. И... Я еще раз приеду. Это обязательное условие. Да еще по поводу мужчин. Восколько мужчины, которые приехали, то есть это не рыцари какие-то печатного образа, все реально мужчины, что-то потрясающие. Я когда первый день зашла, я прям обалдела от этого качества от от каждого, да, исходит, что нет каких-то чего-то лишнего, но им накидано, да, Там есть свои какие-то проблемы, но в целом, то есть это прям мужчины. И знаешь, вчера, то есть вот каким показательным еще было, как работает Поле, что вчера случилось с Константином, да, когда он вышел и открылся вот этот вот тоже вышел наконец-то там, ну пусть не на много, пусть наша жвачка вышел мужчина, который вот без всех этих рамок предубеждений и всего было тоже потрясающе красиво, да, я думаю, что настолько все отсюда уйдут раскрытыми, наполненными пониманием, какие они на самом деле, что никаких мыслей остановиться или сделать шаг даже не будет возникать. Благодарю. Спасибо.